Uh, uh, сказали, что мы внимание uh, президенту Трампа две минуты. Uh, uh, это слишком много. Я uh, uh, uh, uh, uh, думаю, uh, что uh, вы можете uh, повторно зарядиться uh, после uh, того, что uh, было сказано uh, уже сегодня утром, uh, uh, uh, прослушав uh, еще uh, раз. Мой основной пленарный доклад. Я еще раз хочу поблагодарить Розу и Айдара и ректор университета за приглашение и напомнить вас о неких и напомнить вам о том, что есть определенные расстояния определенные разрывы. и а, Сегодня утром люди говорили «доброе утро», я говорил «добрый день», и я задал вопрос, есть ли какие-то э, неточности в моем русском языке, и есть ли какое-то неправильное понимание концепции утра или «дня»? Очень сложно понять, а, а, культурный контекст другой страны. Я хочу вам а, напомнить, что я не носитель языка английского, а вы же являетесь носителями английского. Вы носители русского, конечно же. И, естественно, английский может отличаться, и он очень сложно будет по понимать друг друга. С этой точки зрения очень важно думать о контексте, о котором, о котором я веду речь. Я говорю о, о голландском контексте. Я президент Европейской ассоциации педагогических исследований в области педагогического образования. Есть и другие, конечно, системы организации. Но мой основной опыт основывается на, датск, на голландской системе. Я работаю по программе предобразования, где мы подготовим учителей по магистров. По, ну, у них есть годовая программа, когда они становятся учителя, учителями а, в поздней ступени среднего образования. А, есть определенные и они посвящены различным проблемам в классе, которые не возникают в ходе их работы. Учителя сталкиваются, они решают самую главную проблему, как обеспечить внимание учащихся на том, что они преподают. То есть, опять-таки, это часть контекста. И что я узнал сегодня утром, что мы стараемся ориентированное обучение трансформирующих, реформирующих учителей. И говорят о трех уровнях эффективности учителя, пытливого, эффективного и думающего учителя. Это достаточно амбициозная программа. И этот а, разрыв и вот эти вот а, Скажем так, черные дыры или белые пятна. Это определенная проблема. Я хочу вам показать а, проблемное отношение между а, разрыв между теорией и практикой, который также был упомянут ректором вашего университета. И не очень непростые отношения между теорией и практикой в педагогическом образовании. Довольно часто теория рассматривается преподавателями, будущими учителями, как часть теории, то, что они слушают на лекциях, а не то, что они делают в работе, в своей реальной работе. Но учителя в школе могут сказать, что вы узнали в университете, забудьте об этом. Это абсолютно не важно здесь, в вашей школьной работе. Uh, и вам нужно, чтобы, если, если вы хотите быть хорошим учителем. И это действительно большая проблема. Это проблема взаимоотношения и увязывания теории с практикой. Uh, я хочу поговорить сегодня утром о реалистичном педагогическом образовании. Это попытка преодолеть этот разрыв между теорией и практикой. Uh, именно в педагогическом образовании у нас мы uh, написали... Порядка десяти лет назад, больше десяти лет, который называется «Связывая практику и теорию о реалистичной ситуации и именно в педообразовании». Это книга, объем которой составляет более 250 страниц. Конечно, я не буду вам рассказывать все, что есть в этой книге, только небольшую часть. Это традиционный взгляд на образование, когда преподаватель заливает в голову ученика знания, по крайней мере в Голландии, по-прежнему распространенный подход именно к педообразованию, именно подход к тому, как они понимают педагогическое образование, обучение, подготовку учителей. В педообразовании мы хотим, чтобы они думали о... Как а, как а, способ улучшения который способствует эффективности обучения. Когда, а, когда в педагоговании а, она приходит в школу, в школу после обучения и то, вот, что происходит, э, то есть они не могут этого понять, когда они учатся. Возвращаясь к этому слайду, то, что проис, происходит в педагоговании, мы заливаем знание о теории в преобразовании будущим учителям, которое совершенно неэффективно, как как оказывается. А, как Раньше у меня были еще записи Но теперь вот вы... Сейчас у меня только слайды И это достаточно новый и интересный для меня Несколько слайдов Какие причины лежат в этом разрыве Между теорией и практикой Проблема Расслева между теорией и практикой. Есть различные uh, подходы к тому, что понимается под теорией, что под практикой. Теория – это обобщенная, деконтекстуализированная деконтекс uh, некая субстанция, а Практика — это о конкретных ситуациях, в конкретном кон контексте конкретной ситуации. И вам необходимо применять теорию к, к практике. И это очень непросто сделать, поскольку теория не говорит, как контекст влияет на многие вещи. Второй подход к этому пониманию более, более связан с когнитивной психологией, с когнитивной стороной, психологической стороной обучения. Это некая компартаментализация памяти. Теория, которую мы изучаем в университете, и у вас есть практика, а в памяти в вашей, памяти в вашей головы, они не связаны, они существуют раздельно. Для меня самое очень яркое объяснение этого разрыва между теорией и практикой о том, какие предварительные как бы, концепции, которые, которые, которыми мы руководствуемся в, том или, в той или иной ситуации. Когда будущий учитель начинает обучение, он может думать, что преобразование — это объяснение, и когда объясняют что-то, студенты узнают и усвоят это. Потом вы отправляете их в а, класс, и после урока спрашиваете их, а, особенно те, кто сидит сзади, заполнить форму, что они узнали, что они усвоили на, на, на этом уроке. И, и как правило, студи, а, учителя, которые провели этот урок, они просто в шоке от того, что а, эти студенты усвоили. Это было, совершенно отличается от того, что они изначально номеровались ним дать. Okay. Я хочу вам при привести пример, как изменить такие... what in practice happens is we uh, present theories to the students and we want them then to uh, influence to have other actions uh, because of the theory learned. But what in practice we see да, то есть с учетом so, той теории, которая бы предавалась, чтобы эти uh, могли be, предварить и обеспечить be, усвоение этих знаний. То есть uh, отрицательный результат происходит тогда, когда мы не учитываем вот этих вот преконцепций. То есть преподавать эту теорию и эти and предварительные знания, они остаются такими же, и они, собственно говоря, uh, определяют действия будущих so, учителей. Это третья причина. Реалистичное педагогическое образование, оно предназначено и основной целью является преодоление этих сложных взаимоотношений между теорией практики, и практикой и служит цели увязки и применения этих теоретических знаний которые даются будущим учителям, чтобы они их применяли на практике более эффективно. Это а, одна из основных тезисов. Это, педагогическое образование должно начаться, начинаться с конкретной проблемы и а, сложностей, которыми сталкиваются будущие учителя. Когда а, студенты, начи, когда образование начинают а, сталкиваться с какой-то проблемой, и, по крайней мере, в Голландии а, это организовано так, Смогу ли я справиться с этой проблемой? Если вы начинаете с как с того, как студенты учатся, это совершенно не подходит э, и не соответствует их ожиданиям, их проблемам, которые их волнуют. И, и, соответственно, это, они, это не будет усвоено, это не будет соотноситься с их программой действий. То есть самое, что их больше всего беспокоит, это смогут ли смогут ли управлять классом. И, то есть нужно начинать именно с этой проблемы. Второй момент, второй, вторая сентенция, которая лежит в, этой, в этом подходе, это продвижение регулярного... А, анализа и рефлексии. И темы да, этой это рефлексии должны быть следующими. Что хотят учащиеся, что они думают, что они чувствуют, как они себя ведут. Но также очень важно, а, как вы, как учитель себя чувствуете, что вы хотите, что вы, о чем вы думаете, в каком контексте все это происходит. И как эти вещи увязаны между собой. Мы это, ä, создали специальную модель, которую вы, возможно, мы видели. Uh, LACT-модель. Uh, будущий учитель, который действует, затем анализирует свои действия, осознает основные моменты того, что произошло, создает, думает о альтернативных... Uh, программах и моделях алгоритмах действий и затем опять а, пробует вновь а, уже измененную программу применить но что нет этого в этой модели это чего нет в этой модели это важно а, необходимо ввести а, теоретические а, выкладки которые должны быть тоже интегрированы в эту модель но есть возможность процесс Мыслительный процесс будущего учителя, когда вы также вкладываете в теоретические моменты, которые могут быть потом использованы в практической работе. Будущие учителя имеют ситуацию, когда они обращают внимание на то, что ему говорили, что ему, чему его учили. К примеру, теория самоопределения, что мотивирует, самомотивирование, что заставляет студентов быть более мотивированными, и когда они за счет этих знаний могут объяснить, почему студенты не были мотивированы, то есть определенные компетенции, компетентности, и что произошло в этой ситуации, когда студент не чувствовал достаточной компетенции, знаний в данной конкретной ситуации. Это следующее, значит, это вторая, вторая, вторая позиция, второй тезис. Третье это создание личного взаимодействия между будущим учителем, педобразованием и внутри самой группы, взаимоотношения между коллегами, свертниками одногруппниками или коллегами по работе. Это очень важный момент. Это одна из задач педобразования. И, соответственно, очень важно, чтобы они поддерживали развитие друг друга. И четвертый, последний тезис – реалистичное педообразование имеет очень мощный интегративный характер, то есть интегрирование нескольких дисциплин, теории практики. Это немножечко отличается от традиционного использования термина «интеграция». По крайней мере, в той презентации, которую мы слышали от ректора. Если мы говорим об интеграции, когда есть очень тесная связь теории и практики, и когда в программе вы не видите отдельной дисциплины, они все между собой интегрированы и пересекаются. Но именно с точки зрения психологического развития детей, Образовательная психология. Все это должно быть интегрировано. И если взять крайнюю, крайнюю ситуацию, и это произошло порядка 20 лет назад в моем университете, вы не видите, что ни одной дисциплины, которая бы явно была присутствовала в программе обучения, начиная с первого дня. Как, как, да, то есть, когда они ведут какую-то работу, занимаются практикой, и затем а, а, анализируют все, что произошло с учетом их теоретических знаний. И когда они идут уже в школу на второй день программы и начинают преподавать очень на очень раннем этапе. А, немножко по-другому Мы сейчас это все делаем, и я позже расскажу, почему. Почему и мы используем другой подход? Сейчас, возвращаясь к нашей программе, я показал в начале моего выступления. Я уже 10 минут вам рассказываю про эту проблему. Я говорил о разрыве между теорией и практикой и основных тезисах реалистичного предобразования, подготовки литичной. Я хочу сказать вам, насколько важен опыт для обучения, для усвоения. Ну, что я сейчас делаю? Я не uh, обучаю uh, то, что uh, я преподаю, преподаю, uh, преподаю uh, или я uh, uh, проповедую то, что uh, я учу. И что я хочу сказать, вам нужно вам нужно переживать, получать какой-то ну, опыт и уже на этом опыте учиться. Я хочу сделать что-то довольно непростой момент, чтобы вы получили um, какой-то опыт. Я да, вам задание подумать о развитии э, взаимоотношений между студентами, и я скажу вам кое-что о том, что я знаю о развитии взаимоотношений между студентами. И затем, после этого. Мы вернемся к тому, что вы можете усвоить из этого. И, а, а, то есть какие сильные и слабые стороны подобного подхода и какое решение может быть здесь принято. Есть несколько слайдов. Вы, я вам задам вопрос. Вы видите внизу задание. Это не о реалистичном педобразовании. А, подумать, о, какие последствия могут быть для преобразования Я вам хочу сказать вам о моем исследовании о межличностных взаимоотношениях в образовании. Я хочу показать, что uh, мы сейчас имеем кое-что другое. Что другое. Uh, взаимоотношения преподавателя и студента могут быть расписаны в двух uh, парадигмах, двух перспективах – агентство и uh, сотрудничество. В данный момент а, на этой оси X вы как бы, я нахожусь выше, вы ниже, а, как бы эмоционально вы ближе к студентам, я не знаю, насколько я нахожусь а, близко к вам, а вы ко мне, эти две... А, эти два измерения, вы можете использовать различные слова для описания взаимоотношений между студентами, немножечко э, как бы союза, немножечко э, больше понимания и со соотнесения, неудовлетворенность, конфронтация и навязывание. Это восемь слов, которые описывают различные... Эти системы. Систем, в этой системе координат агентства или ну, как бы вертикаль и а, с, горизонтальный план. Мы провели соответствующие исследования, использовали специальную анкету а, в 40 странах на самых различных занятиях. И хочу сейчас поговорить о и, исследовании, которым мы использовали эту анкету чтобы отследить опыт преподавателей в течение первых 50 недель в новом классе. И мы и смерили отношения учителя и учащихся в течение 15 недель. То есть это было непросто, конечно, сделать, но я думаю, что результаты достаточно достоверны, вы можете верить. В 50 классах в течение 15 недель мы проводили этот опрос, и мы измеряли uh, вот, вот этот уровень uh, вертикальной горизонтальной соотнесенности в этой системе координат, то есть в отношениях между учителем и учащимися и между учащимися. Uh, и результаты... Uh, oh, uh, да, да, бывает иногда случаются проблемы, когда у вас не появляется следующий слайд. Я говорил уже об этом исследовании, и в первую очередь я должен сказать вам о результатах другого исследования, которые показывают качество взаимоотношений между учителями и студентами. Учителя. Ученики больше учатся, они более мотивированы, если они находятся на пересечении оси и координат. И эффективный учитель, если мы... Мы посмотрим на четыре уровня, которые описал нам Yen Взаимоотношения, Чем выше по оси координат вертикальный, то тем лучше взаимоотношения. Этот слайд показывает линии которые в течение 15 а, недель преподавания в новом классе на уровне вертикали а, показывают эффективность взаимоотношений а, с, а, между учителем и учениками. Эта модель показывает средние а, данные. Э, она немного снижается. А в, по оси горизонтальной различия значительные, начиная с первой недели обучения и преподавания, и она совершенно меняется, она начинается, я хочу показать, указать на нижнюю линию, она начинается на очень низком уровне взаимодействия, и еще и снижается, и и уровень а, на в, в последнем этапе обучения уходит высоко наверх. И, и это означает, что если у вас на первом занятии складываются хорошие отношения, они будут улучшаться и далее, поскольку это очень важно – находиться а, в, в, в хорошей взаимосвязи в с учениками. Если вы а, начинаете на низком уровне взаимодействия, оно еще меньше понимает. Если вы начинаете с высокого уровня, оно еще лучше повышается. Это средняя линия, которая не так уж и важна, но самое главное, что это зависит от того, как вы начинаете, как вы проводите свое первое занятие. Таким образом, вы уже слышали об исследовании, которое проводилось в течение 15 первых недель при преподавательской практике. Я просил вас подумать о том, какие результаты для подготовки учителей, какие последствия. И если мы бы были на мастер-классе, я бы попросил вас поговорить друг с другом об этом, с вашим соседом, и и я бы всех спросил uh, вашего мнения, и я бы пришел к каким-то выводам, какие же результаты для uh, учительской практики. Я, к сожалению, не имею такой возможности сейчас, но я могу дать вам свой ответ на этот вопрос. Это только моя точка зрения, и, возможно, ваша точка зрения будет совершенно иной. И я думаю, что самое важное – это как вы начали и как вы провели первый урок. И самыми эффективными являются не весь первый урок, а первые 10 минут. Первое впечатление, оно всегда очень важное и очень сильное. И это означает, что очень важно подготавливать студентов, производить хорошие первые uh, впечатления в классе на занятия, и то, что мы делали 20 лет назад в наших образовательных программах, мы отправляли студентов на практику в школу, и, возможно, они производили не самое хорошее впечатление на первых занятиях, и это впечатление было очень сложно изменить, и тогда ситуация складывалась не самым лучшим образом. Она Самое главное для меня – это подготавливать студентов к тому, чтобы они, чтобы они точно знали, как устанавливать отношения со студентами как произвести хорошее впечатление на самом первом занятии. Реалистическое образование и подготовку учителей. Можем, мы думали о том, о, о последствиях взаимоотношений между учителей и учеников внутри образовательной программы. Я надеюсь, что вы поняли, что мы учимся на опыте. Мы это понимаем. Я попытался подумать, заставить вас о опыте в обучении и, и осуществлять это на практике, и у студентов тоже есть какой-то опыт, и они отталкиваются от этого опыта, и они делают выводы, и мы выстраиваем взаимоотношения на основании того, что студенты уже поняли для себя, и на основании того, что они извлекли из теории на практике. Это отличается от того, что происходит в традиционном образовательном процессе. Это то, что я делаю сейчас. Это образовательные знания, которые просто объясняются. Это так называемые дедуктивные обучения. Я даю задания. И в взаимоотношениях между учителями и учениками мы тоже говорим о теории, мы говорим о том, как важно первое занятие, а потом мы Uh, просим прочитать их исследования, которые касаются um, этого вопроса, которые были опубликованы тогда-то, тогда-то. Конечно, здесь есть определенные недостатки в, в, экспер, в экспериментальном или индуктивном образовании или обучении. Uh, это те недостатки, которые касаются структуры программы о подготовке учителей в вопросах их опыта и это действительно большие недостатки если вы разрабатываете образовательные программы на основании опыта конкретных Студентов вы должны иметь в виду эти недостатки. И если вы посылаете студентов на практику в школу, вы ожидаете, что они вернутся с определенным опытом, который будет отличаться от того, что они учили на занятиях. И это будет также влиять на разработку вашей программы. Мы не можем их оставить без заданий. Мы посылаем им задания, которые они, мы их инструктируем по поводу того, как выполнять, как проводить ту или иную деятельность, виды деятельности. И они проходят пять этапов для того, чтобы извлечь опыт похожий на то, чему вы обучали их а, в, в плане заданий, в плане выполнения school, заданий. И когда они в, приходят в школу и возвращаются и делают то... Что они а, делают, выполняют задания, которые они получили, и они а, в, сосредоточены на своем опыте, и дальше они представляют определенную теорию. Но, как пример, мы можем привести нехватку мотивации, когда они, с, мы собираем разные а, опыты. Возможно, это слишком много теории детерминации или какой-то другой теории мотивации мотивации гуда или, или еще какой-то, но они понимают студентам понимать, что происходит у них на занятиях. Еще две важные вещи, которые Помогают нам контролировать опыт студентов и то, как вы организуете образовательную среду, это общение с со школами или контакты со школами. И вы в Казанском университете тесно сотрудничаете с двумя школами, и это позволяет... Uh, привести uh, некоторый опыт, привнести некоторые опыт в работу учителей в этих школах. Вы при, также привносите свои теоретические навыки в эти школы. Нехватка и недостатки, которые uh, uh, испытывают студенты, которые, например, две недели, за две недели до того, как попасть на практику в школе, учили совершенно другие uh, теоретические аспекты, для них... Важным становится а, рефлексия, так называемое осмысление долгосрочного процесса, который происходит по спирали. Вы не думаете об этом сегодня, студенты задумываются а, об этом не только сегодня или думают, что подумают об этом завтра, они должны обязательно прослеживать какую-то тенденцию. И это не может быть унифицированным для каждого учителя, для каждого проходящего практику. Кто-то может знать хорошо теорию, прежде чем он применит ее на практике, но это не значит, что каждый может успешно осуществить такой процесс. И мы должны задуматься о постепенном прогрессия это означает что когда мы отправляем студентов на практику в школу они их ответственность и сложность заданий нарастает постепенно и они осуществляют все больше более сложные задачи на практике но здесь необходимо учитывать баланс некоторых элементов окружающей среды должен быть баланс между ощущением безопасности, а с другой стороны, это определенные задачи, которые они ставят перед собой. Зависимость и независимость, знание и незнание чего-то. Это, это легкие задачи, сложные задачи. И студенты сами должны выработать этот баланс. Следующее. Когда вы вы создаете программу на основании опыта учителей, вы не сможете э, охватить большой э, объем теории. И опять-таки это становится проблемой. И мы думаем, что лучше представить несколько теоретических аспектов, которые могут быть использованы, которые могут пользоваться студенты на практике в некоторых аспектах. И для нас важным является сказать, чем меньше, тем лучше. Лучше вы... Представите меньше теории, которая будет использована, чем вы представите огромный объем теоретических знаний, которые невозможно применять. Следующее – это требования к сотрудникам. Очень сложно проходить практику, и сотрудники должны наблюдать, советовать, они должны знать, как давать советы, они должны знать, как делиться педагогическим опытом, они должны представлять педагогические модели, модели знаний. Опять-таки, для сотрудников, для менторов им также предъявляются высокие требования в группах учителей. Это uh, подготовка, когда uh, начинают начинает готовить студентов на практику. У меня еще полторы минуты на этот слайд. Я надеюсь, я уложусь. Я говорил об интегрированных программах, которые основаны на Изучение, исходя из опыта, это очень важно, как образовать образовательную среду а в школах и в университетах. Важно установить процесс рефлексии, когда это должно быть постепенное образование, и оно требует опытных преподавателей. И я что я бы хотел сказать еще. Большое спасибо за ваше внимание.